Всем привет, ребят! С вами Антон. Сегодня у нас огромная подборка дрифт тачек на пульте управления. Я уверен, этот ролик вам точно зайдет, поэтому не медлите и ставьте большой палец вверх. Также, ребят, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и также жмите в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А еще мои подписчики знают, что в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. Любой из вас может ее забрать, но подробности конкурса ждите в конце. А теперь, ребят, скорее бегите за чайком с вкусняшками и присаживайтесь поудобней. Погнали! Это суперский Порш, который имеет необычный внешний вид. А если быть точнее, то опупенный окрас, крутой обвес и очень стильные детали. К ней можно отнести диски, спойлер, трубы, всякие наклейки, да и вообще все, к чему вы только прикоснетесь. Судя по колесам, думаю, вы догадались, что тачка создавалась конкретно под дрифт. И да, драгрейсингом она тоже может заниматься. Все-таки, как ни крути, машинка быстрая. Но в дрифте ей сулит лучшее будущее. Кстати, напишите в комментарии, нравится ли вам этот цвет, бирюзовый. Потому что мне он, как никакой другой, наверное, заходит. Машинка сразу яркой становится, и не похожая на все остальные.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 На очереди предназначенная для дрифта модель, которая имеет несколько вариантов сборки. Можно собрать RMX-S2WD как с верхним, так и с нижним расположением мотора. Также у нее можно собрать рулевую по своему вкусу и расположить сервопривод вдоль или же поперек модели. Уникальное строение шасси было спроектировано для улучшения развесовки, благодаря чему может достигаться идеальный баланс между скоростью и контролем модели в поворотах. Владелец выбрал достаточно необычный кузов, который однозначно притягивает взгляд зрителей. Мне приглянулся экземпляр, очень достойный внешний вид сочетающий скрытую мощь не знаю как вы но лично я при первом взгляде на эту машину захотел себе ее в коллекцию и сразу начал искать в интернете что-то подобное в общем это очередной внедорожник который имеет очень привлекательный внешний вид и потрясающие возможности полученные благодаря модернизированной подвеске в совокупности с широкими колесами почему же тогда мне так захотелось себе эту модель спросите вы тут все на самом деле просто в первую очередь синий цвет мой любимый мне очень зашел этот корпус машины во вторых здесь имеется та самая опция установки камеры gopro о которой я говорил ранее в третьих высокая скорость и надежность этого транспорта заставляют меня в него влюбиться я уже представляю как буду использовать такую тачку в походах в горы или просто на природе записывая крутые ролики автор определенно лично от меня получает огромный лайк за такую крутую модернизацию казалось бы обычного джипа Ниссан Skyline. С чем у вас ассоциируется эта легендарная тачка? Что первое приходит в голову? Думаю, я не один такой, у кого первая мысль затрагивает Пола Уокера из Форсажа, который именно на таком и гонял. Причем данная игрушечная моделька точь-в-точь -точь такая же, как и Skyline Уокера в фильме. Тоже синий, тоже крутой и тоже быстрый и дрифтовый. Не могу поверить, что к настоящему времени уже выпущено более 13 поколений этого авто. И все же последние как-то не западают в душу, так как запало вот это. То ли дело в формах машины, которые нравятся глазу, то ли просто ассоциации из-за фильма. Напишите ваши предположения в комменты. Будет интересно почитать. Вы бы только знали, какое наслаждение я испытываю, когда слушаю ее рев мотора. Это Mazda RX-7. Машина выполнена в белом цвете с черной подводкой, капотом и наклейками. Также у нее голубые диски, которые идеально сочетаются с основным дизайном. Машина быстрая, даже слишком. Именно она занимает лидирующие места на гонках. Очень легко поддается управлению и словно витает на трассе. На покрытии помимо наклеек имеет немало декоративных элементов, которые придают особого шарма. DeLorean – спортивный автомобиль, который выпускался в Северной Ирландии для американской автомобильной компании DeLorean Motor Company с 1981 по 1983 год. В 2009 году машины производились под заказ и восстанавливались силами компании DMC Texas. В тачке были использованы двери типа крыло чайки, сделали машину в масштабе 1 к 10, она имеет приятный внешний вид, подсветку, неплохо дрифтит и прямо как будто веет вот этой вот атмосферой фильма «Назад в будущее». И вы знаете, хоть машинка и представляет собой модель не то что прошлых годов, а прошлого века, она все равно стильно смотрится. Представляю я, какой прорывной и желанной она была в свои годы. Раз мы с вами заговорили о Мазде, то предлагаю не отходить далеко от этой марки. И сразу заценить другую, уже куда более современную, но все же крутую дрифтовую модель. Это, как вы видите, далеко не седан, но все же суперская тачка. Она доказывает всем консерваторам, что кроссоверы тоже способны на многое. У машины кузов красивейшего красного цвета, переливающегося на солнце. Колеса сделаны в черном цвете, они топово выделяются на всем фоне и из-за своих размеров делают машину более габаритной и приятной визуально. А как вам такой кроссовер? И что бы вы все-таки выбрали, предыдущий седан или этот джип? Народ, а вы знали, что известный американский изобретатель и предприниматель Стив Джобс в молодости очень любил Порш? И оказывается, что в 1980 году компания Apple, по его наставлению, стала спонсором компании Porsche в 24-часовой гонке Le Mans. В этой гонке принимал участие автомобиль Apple Porsche 935 K3, за рулем которого успели побывать Алан Мофат, Бобби Рахал и Боб Гаррисон, как член гоночной команды Дика Барбура.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 На одной из сторон ее кузова, а также на крыше расположено яблочко – логотип компании, разукрашенное разными цветами. А как вам огромный спойлер? Пушка же! А этот уникальный экземпляр, от других отличается своей особенностью дрифта по голольду, чему способствуют проработанные шины. Да-да, там он себя ощущает как рыба в воде, идеально проходит повороты, демонстрирует шикарный дрифт, да и лед скорее играет в плюс, добавляя скорости. Хотя опять же, многое зависит не от самой машины, а от водителя. Что-то я разошелся, но думаю, вы уже узнали ее взгляд». Ford Mustang GT. Классическая изящная модель полностью выполнена в матово-черном оттенке. Модель оборудована емким аккумулятором, на котором минимально может держаться на трассе 15 минут, а максимально 30. Более чем за 45 лет «Мустанг» превзошел по продажам любой другой спортивный автомобиль в Америке. Гладкие линии кузова властно рассекают воздух, а современное шасси удерживает «Мустанг» на поворотах. А еще приплюсуйте к этому мощный двигатель, и рецепт американской легенды готов – Каждый аспект, от скульптурной передней решетки до наклонного дизайна фастбэк, идеально в ней передан. В общем, радость для любого автолюбителя. А эта тачка была изначально заточена именно под дрифт. Создатели модели не стали запариваться над ее схожестью с чем-то реальным. Они просто поставили задачу сделать идеальное средство для дрифта. И неважно, как оно будет выглядеть. Вот, собственно, и получилась такая бензиновая дрифт-тачка. Лично мне она напоминает что-то из киберпанка, или такого вот футуристического жанра. Думаю, вы понимаете. Плюс все-таки, кто бы что ни говорил, бензиновая тачка есть бензиновая тачка. Этот звук мотора и эти ощущения, что она дарит, на текущий момент ни один электрический вариант повторить не в силах. Кстати, а что вы думаете? Как скоро электрокары вытеснят бензиновые с рынка полностью? Пишите свое мнение в комментарии, пообсуждаем. Лично я вот уверен, что пока мы с вами живы, вряд ли что-то кардинально поменяется. На очереди у нас Mazda RX-7. Это спортивный автомобиль, выпускавшийся японским автопроизводителем Mazda с 1978 по 2002 год. Оригинальная RX7 оснащалась двухсекционным роторно-поршневым двигателем и имела переднюю, среднемоторную заднеприводную компоновку. RX7 пришла на смену RX3, вытеснила все остальные роторные автомобили Mazda, за исключением косма. За всю историю Mazda RX7 было три поколения. Первое поколение выпускалось с 1978 по 1985 год, второе поколение с 1985 по 1991. Третье поколение с 1992 по 2002 год. Какое из них у вас на экране, напишите в комменты. Еще одна экспресс-проверка вас на интуицию или на знание. Машинка имеет стандартный белый внешний вид, очень клёво дрифтит и легко стоит на дороге. Просто крутая игрушка. А теперь настало время вернуться к одной из моделей BMW. Сейчас речь пойдет о и – модификации кузова пятого поколения BMW третьей серии. Ее внешний дизайн можно отличить по характерным линиям, которые будто перетекают из передней части в плоскую заднюю и создают ощущение пространственного динамизма. В машине подчеркивается характерный приземистый образ купе. Также это самое первая купе от BMW, имеющая возможность установить систему полного привода X-Drive. Все автомобили данной серии оснащены ксеноновыми фарами, а также автоматическим механизмом подачи ремня безопасности. Этой маленькой копии удалось полностью повторить все отличительные черты своего собрата и даже не уступать ему в навыках дрифта. На очереди у нас дрифт-тачка, повторяющая одну из моделей компании-гиганта Ford. Машинка создавалась не просто для дрифта, как все остальные, а именно для трудных трюков на снежной поверхности. А это значит, что колеса, которые ее установили, имеют шипованную резину. Машинка уверенно держится на дороге, не сбавляет оборотов на острых поворотах, круто смотрится, быстро ездит по прямой и очень легко управляется. Это как идеальный вариант для новичка в мире дрифт игрушек, который только учится этому делу, так и подходящий для опытного дрифтера карт. Я бы разве что перекрасил ее во что-нибудь поярче, а в остальном придирок нет. Только радость от ее вида.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 Следующая гоночная тачка подойдет только для суперровных дорог. Думаю, вы уже догадались о том, что сейчас будет. Это Nissan 350Z, имеющий очень красивый и элегантный тюнинг. Со стороны может показаться, что машина буквально прилипла к земле, но на самом же деле там имеется небольшой зазор, позволяющий Nissan комфортно ездить по дорогам. Сзади создателем был установлен карбоновый спойлер, а также затемнены фары, что создало особую атмосферу при взаимодействии с этой моделью. Тачка была придумана для дрифта, и у автора эта идея непременно удалась. Машина очень классно катается и способна на множество интересных виражей. Про Мерсы поговорили, значит пришла пора и другую сторону затронуть, а именно BMW. А если еще точнее, эту то тачку в корпусе Е30. Эта модель является вторым поколением легковых автомобилей третьей серии немецкого автоконцерна BMW, выпускавшихся с 1982 по 1994 год. Из-за своих характеристик и возможностей она стала по-настоящему культовой. Неудивительно, что успели произвести почти 2,5 миллиона таких моделей. Данная радиоуправляемая машинка в точности повторяет вид Е30. Выполнена в красном цвете, единственное, в чем она с ней отличается, наверное, даже в лучшую сторону, так это в способности дрифтить. Она это делает настолько легко и непринужденно, что словами такое не передать. Просто посмотрите сами. Следующая тачка представляет собой красивейший Mercedes, построенный не только для дрифта, но и просто для гонок по дорогам. Встроенный в него мотор дает разогнаться вплоть до 55 км в час, вы только представьте. У тачки большой спойлер, маневренный каркас, шикарные тормоза и впечатляющая устойчивость на дороге. Подобная модель – это реально какой-то своеобразный конструктор-игрушка для умелого человека. С ней можно научиться вытворять самые трудные трюки, потому что маневренности с мощностью у нее не занимать. А внешний вид Мерса вообще отдельный разговор. Всякие фирменные окрасы серии AMG, Bosch и многое другое. Все это добавляет антуража и не дает оторвать от машинки глаз. Хотя ребята из Мерседеса всю жизнь славили своим особенно проработанным и красивым салоном с внешним видом. BMW i – модификация кузова BMW 5 серии, который выпускался с 1987 по 1996 год включительно. Автомобиль был выдержан в стиле традиционного BMW, но в то же время содержал в себе современные технологии. Да, на сегодняшний день удивить ими вы вряд ли кого-то сможете, но я думаю, что оно тут и не нужно. Автор идеи решил брать совсем другим – ее предрасположенностью к дрифту. Во время построения проекта он тщательно продумывал все моменты и сумел построить такую модель, которая готова к совершенно каждому нюансу на дороге. Хотя я думаю, что создавая тачку в кузове BMW, по-другому поступить было бы просто непозволительно. Каждый мальчишка, да и не только, в свое время мечтал стать полицейским, чтобы бесстрашно бороться с преступностью, решать важные проблемы в различных опасных ситуациях, а также обучать и делиться опытом с молодым поколением.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 Далее идет Dodge Challenger 1970-х годов. Этот автомобиль чрезвычайно распространен в американских кинофильмах и сериалах. Поклонникам наверняка придутся по душе движущиеся поршни, яркая подсветка фар, а также система рулевого управления и воздуходувка. Уменьшенный экземпляр даже сохранил элегантный классический вид салона «Доджа». Да и его звуки – это просто нечто. Кстати, гоняет машинка тоже ничего. Причем «ничего» – это слабо сказано. Она легко может посоревноваться на гоночной трассе и продемонстрировать себя на дрифте. Недавно я наткнулся на ролик одного парнишки, который, собственно, ручно сделал Lamborghini Gallardo. Но кроме того, что ему удалось повторить корпус и внешний вид тачки, он очень круто ее модернизировал. Машина получила низкую подвеску с красивой окантовкой, яркие красные фары вместе со спортивным спойлером, мощный устрашающий выхлоп, а также возможность смены уровня подвески. Машина может как немного подниматься для преодоления более неровной дороги, так и наоборот переходить в спортивный режим – Лично мне больше всего понравились яркие, красивые фары и изумительные линии с декоративными элементами этой машины. Все вышло очень гармонично. Какая же еще тачка является олицетворением всех гонок и дрифтов? Ну, конечно же, Субару. Не знаю, по-моему, это вообще первая модель машинки, которую я увидел в детстве в играх про дрифт и гонки. И, конечно же, я был такой не один. Люди со всего мира кайфовали, кайфуют и будут кайфовать от машин этой фирмы.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 Следующим в списке идет переднеприводный либо полноприводный минивэн Honda Odyssey. Лично у меня такая машина больше ассоциируется с поездками с семьей на отдых, нежели дрифтом, но она действительно модифицирована под него, причем крутится то, что надо. Но очевидно, что Honda Odyssey не может на равных соревноваться с более мощными спорткарами. Она переняла классический дизайн Honda, как говорится, классикой ничего лишнего. Имеет не яркую подсветку фар, а также гоночное крыло. Мне понравилось, прикольная штучка.